и всем знать снова до да, доброго дня желаю доброго денечка мы сегодня с вами продолжаем проходить бэтмена да, бэтмен архем оригинс я желаю вам всем для начала приятного аппетита кто сейчас кушает приятного просмотра для тех кто просто смотрит и желаю вам всем Подпишись на канал, и еще желательно, конечно, ну, было бы на самом-то деле, наверное, для меня, скорее, чем для тебя, ну, друг, ну, по реально, ну. Подпишись на канал, ну, не будь бякой, букой не будь. О, во, нормально. Сделал так, чтобы видно было эту, только тут квадратик маленький сделал, ага. На экране. Так, сейчас. Сплэш дэмэдж. шлеп дамаг. Так. Бэтмен Архам Ориджинс. Проходим с вами мы, ребятки. Продолжаем проходить, пытаться пройти Бэтмена Архам Ориджинс. Столько много тут этих эм, убийц, честно говоря, на Брюса Уэйна охотятся. Ага ну мы же знаем, что Бэтмена зовут назовут брюс на самом-то деле Уэйн, отель royal так отель royal так что там делать надо в отеле этом а сюжет э, про... а да точно вспомнил. мы же мы же про джокера не знаем кто он такой вообще в пещере Бэтмена, чтобы получить совет Так, бед так, на X мне нужно, так, на, так, стоп, а здесь точка пения, не, ну, тут, который может прикрепить управляемый коготь, Ай, нет, не деструктор, а управляемый коготь, так, надо на F, нам подняться, я, наконец-таки, понял, что тут от меня требуется, Ай, блин. Ай-Я наконец-таки понял, что от меня требуется. Я.. Oh, Прошу прощения. Упс, мои соболезнования. Ладно, напряжение опасно. Перемещаюсь быстро, чтобы избежать длительного контакта. Так. Управляемый бэд коготь. Бэд надо. Это двойным. Так, управляемый Так, нужно... Сюда надо подняться на F. Так. А что часто делать? Так, нам надо... Нам надо вот сюда как... Ай, блин, да плюс. Вот так. Ага, так, тут нужно этим, этим, этим, этим. Так, на тройку тут с взрывчатым гелем надо покрыть все это место и подорвать. И вот... Так, а тут нужно секвенатор, этот... Бэц, тук-тук, бэц. О, суше, бэц. Умник тук, умник он, умник Бэт тук тук тук тук тук На, ум, технически шуничил, но ты скажешь, я питаю слабость с Жульком, так что браво, браво Бэтмен, браво Бэтмен, браво. Уф, слава богу. Выпустите меня уже. Так, что дальше делать? Вот и вопросом главное. Так, так, так, это все идет сюда, так. отсюда что надо делать? Надо этих ребят еще как бы вызвалить отсюда, Давай. Эм. Никто не знает, честно говоря, вот в этой игрушке Даже в этой игре, как в мультике Харли Квин, Никто не знает, кто он, откуда он взялся вообще Кто это такой Джокер Не, ну вот, ну мы как бы с вами справились, ребятки, ага Справимся со и с этим справились тоже Так, на Х, так кодовая панель их используют в муниципальном по всему годному. Так. А может мне опять шифрование секенсор использовать? Хотя нет. Эластичный кабель. Так. Точка крепления. Так. Стоп. А это чё? А, это, блин, переключает тормоз. Так. Я что-то тут торможу очень знатно, очень серьезно, ребят. Не знаю, что делать дальше в том-то деле. Так. Надо, нам надо, по идее, как-то туда попасть, наверх, даже мне казалось бы, но... Ну... Так, как туда попасть? Так. Не, кажется... Тут есть подъем наверх, вот, на вот это вот, на вот этого вот клоуна с круга жадности Ози. Так. Нет, только сюда. Так. Че, что делать? Че ДД. Опять же, что делаем дальше? Ну, прошли, ладно, прошли мы парк Джокера. Так, как бы... А чё делать дальше? Вот реально вот такой вот у меня вопрос возникает Не, ну нам надо, по идее, туда пропасть. Ну как это сделать? Бед, коготь. Не, ну, я тут не понимаю реально, куда нам, ребят, с вами тут нужно. А? Освободить че их надо? бы, Так, на их. Ч дальше нам надо делать? Так, не, ну, тут это... Переключать тормоз, переключать лифтовой тормоз. Так. А, блин. Многоцелевой бета-ранг, так. Не, ну мы ладно, мы с вами, ребята, это прошли. Это а куда дальше? Ч делать дальше? Вот в чем вопрос, самый главный? А дальше я вижу тут эту какую-то черненькую красненькую эту штуку. Ну. За нее, конечно же, за спицы нельзя. Вот этот вот нос. просто узнать что дальше так а там дальше это так ну и делать то реально вот чем вопрос вот в чем весь секрет да даже не принцесса а просто весь секрет этой игры вот вопрос я реально, я знаю, что задавал его, честно говоря, уже очень много-много-много раз, но... Так. Стоп. Кто что -то сказал тогда? Так, а может быть тут что-то есть? Ага, тут не Фига нету и сверху, может быть, что-нибудь тоже есть. Я что-то пропустил. Сейчас будем искать, что я пропустил, что я не сделал. Так. Это так, воентек. А, не, она взломанная, собственно. Так. Радио освобождение. Так, левый контроль. Так. Ч ⁇ делать дальше? Вот в чем самый главный вопрос. Так, тут эту не подорвешь. Эту штуку. Да и тем более не пройдешь тут. Ну и как я к Джокеру должен, по идее, попадать? Может, вот эту вот штуку взломать. Или что тут взломать? Блин, гениальный детектив. <смех> Дефектив даже. Я бы вам так сказал бы. Ну а чё, я не могу что-то так сказать про себя? Я могу. Взрывчатый гель так на X надо. Так. Продолжаем, ребят, с вами поиски джокера. Где джокер? Где джокер? М -м -м. Так, не, ну, нам на сто процентов надо туда так попасть. Как там? Нам с вами надо попасть сто процентов на ту сторону, потому что там тоже какая-то загадочка. Надо попасть еще внутрь, вот сюда вот. Так. Что дальше делать? Вот в чем самый главный вопрос. Что делать дальше? Ну, сейчас посмотрим. Хром, так. Я знаю, что я обещал по Бетму стрим, ну и он будет. Ну, правда, не сейчас, потому что, ну, как бы... Так, это ⁇ Годность ⁇ Так. Хаос, на 25 на 30, 30, 30, 30. так секрет Станцеваем в танцеваем зале да где тоже было А, -а, -а, -а. танцеваем зале после прохождения электрической деревянного смотрим наверх так Так, вот после прохождения, наверное, вот этого электрического пола смотрим наверх. Так. Смотрим наверх, так. Нет. Получим вот... Так. А, блин, бар-овервью надо. Нужен нам. Так. Ну, мы танцевальный зал с вами, ребята, вроде как прошли. Так. Новое, новое, новое, новое. Так. На v, v, v, v, v, v, v. Так. Так. Надо, по идее, вот нам идти вот сюда, двигаться на, на на, Так, надо на эскейп. Надо вот, по идее, вот сюда вот идти, идти, идти. А, блин, тут тоже снизу проход был. А я что-то затупил извиняюсь, ребятки. Я что-то его не увидел особо. проходит это. А где, блин, предохранитель, а? <связывающие> Не, ну, проведите управляемый этаранг через электрическую поле, чтобы активировать предохранитель. Так, а где предохранитель? Так, а где предохранитель? Да и какой тем более предохранитель-то... А а, а, а, а, а, а, Ай, блин. Да не тот предохранитель надо было. Ага. Наверное. Какой? Чтобы... А, блок нужен, блин. Где предохранитель? Так. Дальше будет, честно говоря, тюрьма Black Gate. Как бы... Блок предохранителей. То есть их не один. Где блок предохранителей? У меня терпение кончается как бы блок предохранителей, так. Блок предохранителей, так где он? Где этот блок предохранителей? Ага. Я тут уже вроде все есть тыкал. Если в итоге он найдется в какой-нибудь не, не том месте, где я хотел бы, то... Как вообще этот блок предохранителей выглядит, а? А? Тормоз. Как вообще этот блок предохранителей выглядит? Как вообще-то выглядит этот блок предохранителей? А-а-а. А, не, это не то. Так. стоп а, Икс, так. Где это? А интересно, с батарангом это будет работать или нет, а? Как этот блок предохранителей выглядит? Та нет, это не... Бетаранг ранг, тут нужно... А нужно тут на 0. Чтобы как этот блок предохранителей выглядит? Да хотя бы... М -м так, в танцевальной зале... Ну ладно, это мы с вами будем выяснять в следующей части, поэтому, ребят, спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч в новых сериях Бэтмена Архем Ориджинс. Это как бы самое начало этой серии и, ну, третья часть, поэтому давайте всем до скорых встреч, увидимся в следующих роликах Бэтмена Архем Ориджин. Пока.